Дарья Митина из Левого фронта. Поприветствуем, пожалуйста. Да. Дорогие товарищи, Тоже, кстати, к сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда вот наш замечательный лозунг, который высказал мой товарищ Миша Пулин, нужно объяснять, что такое отнять и поделить. Ведь, по сути, наше правительство, наша власть 20 лет назад у нас все отняла и замечательно поделила между собой. Сейчас, к сожалению, вот этот лозунг, его нужно немножко объяснять людям. Потому что отнять и поделить, на самом деле, понимается всеми по-разному. Ведь смотрите, что получилось. Сегодня, несмотря на то, что нас здесь немного, все же прекрасно понимают, что есть такая железобетонная народная примета – если по телевизору, если в различных кабинетах, если на различных улицах нам рассказывают про права верующих, про права разных меньшинств, про использование матерной лексики и так далее, это верный признак того, что за нашими спинами идет очередной распил, идет второй приватизационный пакет, идет повышение тарифов, идет очередной виток распила нашей Родины. Мы должны это уже просто очень четко понимать. Как получилось с этим Росфинагентством? Посмотрите, кто его проталкивает. Давайте мы назовем, так сказать, все имена и никого не утаим. Жалко, что Оксана Генриховна уважаемая этого не сделала. Ведь кто проталкивает, кто лоббирует этот закон? Есть такой заместитель министра финансов Сергей Старчак, отсидевший уже при нынешней, при воровской власти, успел отсидеть в тюрьме. Вы помните, чьим заместителем он был. Это его инициатива, которая вносится как инициатива правительства Российской Федерации от имени правительства. То есть некоторые министры, ушедшие в отставку и изображающие из себя крутых либеральных оппозиционеров, по сути, формируют нашу повестку дня. В Государственной Думе, здесь уже совершенно верно сказали, уникальный случай, три оппозиционные фракции, в полном составе проголосовали против и коммунисты, и эсеры, и даже жириновцы, которых вы при, äh, принято.